Приветствую господа. Итак, что анонсировал президент Украины для чиновников? Выезд только по служебным командировкам, то есть в интересах государства. Вот короткая вырезка из его видео обращения к украинскому народу. За кордон ездить на відпочинок. Через какую-то другую недержавную метой посадовщинам больше не удастся. В пятый день, в течение должен разработать такий порядок перетину кордону посадовыми особами, чтобы підстави могло быть лише реальне служебный отряд. А в итоге мы получили что: Кабинет министров предусмотрел возможность чиновникам выезжать, кроме служебных командировок с детьми. Да, там если э, отец-одиночка или мать-одиночка, да, то есть выезжать с детьми и сопровождать их. На лечение у обычных людей выезжать возможность есть? Нету. Только военнослужащие или служебные лица. Если кто-то из родственников первой или второй степени родства умер, выезжать за границу, у вас есть возможность? Нету. Ну вот в связи с этим и петицию я составил, вот, был текст намного больше, чем сейчас вы увидите, но не пропускали они, не знаю по какой причине, это с четвертого раза уже текст написан и подан. Здесь я коротко обозначаю тезис, что было объявлено только реальная служебная командировка, выезд, да, кабинет министров, то что я уже озвучил, немного расширил, а основания, да, для выезда. Я считаю так, что если у чиновников есть такие пункты да, для выезда, то и у людей должны быть такие пункты для выезда. Вот. Ничего плохого в этом нет. Если у людей нет, то и у чиновников не должно быть. Кроме того, что самое важное, у президента согласно пункта 15 первой части статьи 106 Конституции Украины есть полномочия, как у гаранта конституционных прав и свобод человека и гражданина останавливать действия постановлений Кабинета Министров. И я вот прошу, вот, этот, вот эти спорные пункты, а именно абзац 2 пункта 2.14, пунктов 2.16, 2.17 действующие редакции, редакции правил пересечения государственной границы гражданами Украины остановить и обратиться в Конституционный суд относительно их конституционности, а именно не соблюдение статей 21 и 33 Конституции Украины относительно запрета на выезд не законом, а постановлением Кабинета министров. И в связи с, ну, по моему глубокому убеждению, дискриминацией в подходе решения этого вопроса. Поддержите, пожалуйста, вот, есть выходные, да, для того, чтобы в понедельник уже было 25 тысяч этих подписей. Понятное дело, что на моем маленьком канале такого количества людей нет, всего лишь 5 тысяч, и не все подпишут. Вот. и опять скажут, о, опять очередная петиция, в общем, поэтому, ну, не знаю, прошу я вас распространить, понимаете, поспамить, попросите больших блогеров, там, по 600, по 300 тысяч э, подписчиков, рассказать о такой петиции, пусть посмотрят, э, дельная петиция, я считаю, вот, как считаете вы, пишите свои, свое мнение, да, вот в комментариях, я думаю, что пусть остановит, вот. пусть Конституционный суд скажет, можно ли вообще постановлением урегулировать этот вопрос. Так как в статье 33 Конституции написано, что право это может быть ограничено законом. Вот такая вот задачка для нашего президента. Посмотрим, что из этого получится. Ставьте лайк, распространяйте. Спасибо за внимание.